Помимо планок для нашего Мольберта были закуплены вот такие 4 болта на 8. Можно было меньше брать. Но взял на 8. Гаечки на них барашковые для поджима, чтобы удобно было. Ну, и шайбу на всякий случай взял. Есть, цена вопрос где-то 120 рублей. Нашлось это ну, Плюс стоимость планок. Итого себестоимость. Альберта нам должна обойтись где-то, я думаю, рублей в 300. 300 рублей. Альберт будем делать примерно вот такой. Что-то здесь интернет интернета взяли. Распечатаем. Что-то я придумал сам к нему. Мы посмотрим, что получится. Вот мои бруски. У меня они даже не магазинные. Это а так, обрезки, что осталось. Значит, что делаю? Отмеряю 4 бруска по полтора метра. Вот полтора метра. Угу. Так. И вот здесь сейчас покрыл. Мы их обрежем, зафиксируем струбцины, чтобы не ездили. Сейчас фиганем. Так, ну, понапилил я планки значит наши брусочки, значит что мы имеем четыре бруска по полтора метра, это наши, значит три передние стоечки, которые будут вертикальные, на них и будет как раз картина лежать, и будет две передние ножки, одна задняя, три нога опора, значит здесь две планочки, одна 30 сантиметров, это будет верхняя полка под картину Значит, и 50 сантиметров нижний планк это все будет крепиться на три ноги то есть вот она три нога вот. дальше две планки по 70 это будет нижний полк под картину то есть вот таким образом она будет поддерживают картину вот так вот. и будет ездить по вот этой вот нашей треноге вверх-вниз ездить она будет за счет такого хитрого устройства то есть вот так вот она будет здесь вот есть еще у нас 4 кубика по ширине планки то есть они вот так вот будут один второй и будут закрываться вот такой вот 10-сантиметровой планочкой. Вот так. Здесь будет резьбовое соединение. То есть вот так вот. Которое будет прижимать. То есть, а вот так вот будет вертикальная планка. По ней будет эта вся конструкция ездить вверх-вниз. И где надо фиксироваться барашком болтом. значит Соответственно сверху будет прижиматься такой же, но маленькой конструкции. Вот такой. Также будет на барашке. В середине будет планка. Когда барашек будет зажать, планка здесь тоже будет зажата. Значит, здесь нюанс. Вот эти вот кубики, которые у нас в середине будут вставочками, они должны быть чуть тоньше, чем вот сама направляющая, по которой они ездят. Поэтому мы ее шлифанем на чем-нибудь. Ну вот, допустим, вот на таком камере. Много не надо. Снимем буквально там, пару миллиметров. Займусь ее. Для видео неинтересно. Но суть должна быть весна, что вот этот вот в середине. Брусочек должен быть чуть-чуть на миллиметрик поуже, чтобы когда его сожмет винтом, он вот эту вот планку, которая посередине у нас будет вставлена, которая будет фиксироваться вверх низ картины. Прижимаем. Ну, собственно, начнем со сбора три Вот такого вот вида получится три У нас сейчас еще пока не закреплена. Надо вымерить, чтобы вот это вот расстояние было одинаковое. Здесь закрепить шурупами. Здесь по центру эту планочку тоже закрепить. Здесь по краям, здесь по центру. Вот, и потом оставшуюся четвертую ногу. Вот здесь вот мы ее как-то вот так вот закрепим. Она у нас будет поддерживать. То есть это я уже посмотрю угол. Под каким тренога будет устойчива наша мольберт лира то есть уже вырисовывается и потом закрепим прижимные полочки две штуки собственно как бы и вся работа подготовка материала у меня минут наверное 15 за него. Сейчас еще я думаю за 15 все соберу, не торопясь Так, ну нюанс, наверное, всем известный, чтобы тонкий брусок не треснул, его перед тем как шуруп в него выворачивать необходимо засверлить. Поэтому мы сделаем несколько отверстий. сел можно зимкануть не обязательно сюда здесь дрель вот, сейчас одной рукой так -то. гораздо ловчей так. Ладно, сейчас закреплю принцип ясен Подкажу, нижнюю планку на 60 сантиметров я сделаю вот так вот то же самое, 60. Вот. Так, здесь вот будет у нас лежать планочка. Так вот сделаем, подкроем. Сейчас таким образом мы уже геометрию сделаем правильную. Теперь центр поперечных наших перегородок ищем то есть здесь 50. 49 то есть это 24 и чуть-чуть вот здесь вот центр и здесь у нас 30 то есть 15. здесь у нас будет центр вот в этой палочки Ножем. Засверлимся И нашурутим ее Следующий шаг Это крепим Заднюю ногу Значит, Хотел я ее изначально Чтобы она фиксировалась веревкой Не расползалась тоже. Потом подумал и нашел вот крючок это Ничего заморачиваться Поэтому сейчас чтобы она разъезжала в сторону, вот так вот поставим петлю дверную, а здесь вот так вот сделаем, как да. Чтобы он фиксировался крючком. такой высоте, собственно, ножки почти вровень у меня получилось закручу наверное здесь просто отверточки чтобы... не менять не шуруповерт не переборщить затяжкой как то вот она будет выглядеть в сложенном виде вот так в разложенном видите уже как бы, вид общий есть остались полочки Далее. Угу. Так, ну, замерили место под крючок Все вполне здесь получается Равнобедренный треугольник, как бы фигуру надежно. Собственно, стоит он нормально. Вот так вот, замерли место. Крючок, крючочек, смотрится уже все как положено. Почти мольберт остались стоечки. Собственно, полочки будут две вот такие. Они будут крепиться болтами. Так, вот так. Вот так. И вот так. Как уже говорил, средний будет чуть потоньше. В середине будет основание, на котором будут эти полки ездить. Сейчас мы их собирать и будем таким образом. Так, вот полочки стянули струбциной, чтобы никуда она не делась. Так будет, вот, сверлили сверлом под болт, под 8. Теперь надо углубить вот здесь вот его шляпу. Вот сюда. Можно нагреть сам гвоздь. Либо у меня есть вот такой ключ, чуть поменьше диаметром, размером, то есть сейчас тоже нагрею его. И... Приложу, выжжим шапочку, так сказать, его ставим, ну и дополнительно можно Дальше, значит сверлом побольше зенкуем немножко вставляем обратно в болт вот здесь вот у краешка его немножечко смотри, да. собственно сейчас можно даже буквально молотком его посадить вот, садится сейчас до полного утопления шляпки так сказать вот так. Вот так вот. сажаем болт и просто его сюда просаживаем но струбцинку, детали готовы сейчас мы сюда приводим полочку а это в общем-то уже готово ну и можно придать небольшой такой дизайнерский благородный вид мы вот так вот шеркнем и шкуркой потом пройдем Структура дерева I такой получился. Вообще супер.